Приветствую всех подписчиков моего канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптомонет сегодня у меня на обзоре экран криптофатуры Ripple по сбору криптомонеты Ripple. Так как FawcettPay добавил данную монетку. Значит, дает он нам 64703 рублей. Сатоши Рипла. Один раз в минуту. В день доступно 100 клеймов. Без коротких ссылок, друзья. Значит, регистрация, ну, как бы вход сюда по имейлу адресу от FaustPay. У меня прописан уже имейл. Кликаем логин. И разгадываем капчу. И Антибот. И Вэри Капча. Идет такая вот проверка. И вот такая вот сумма 64 Три Сатоша улетела на Fouset Pay. Но вывод, естественно, мгновенно. Чуть ниже находится реферальная ссылочка. Так, и перейдем. Есть у них телеграм-группа, я кликала, но я не добавлялась просто чисто из любопытства посмотреть. Да, народ туда добавляются. Нормально, я вот мой первый сбор, вот это вот Ripple я собирала. Перезагружаем страничку. Сейчас, ну как всегда, у меня все виснет. Как же без этого? Сейчас обновится страничка. Секунду, друзья. И вот, пожалуйста, крипто фатура Ripple все четыре XRP. 10 февраля. Платит инстантом. Ну, это же кран. Вот рекламки, конечно, здесь много. Подводных нет реклам, шортлинков нет. Так что пока дает, можно брать. Ну а на хоусетпэй уже можно переводить, обменивать на любую другую криптовалюту, которая вам нужна. Также здесь баланс рипла. Кому интересно, собирайте. Не интересно, не собирайте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.